Здарова, Apple Finder у микрофона! Буквально вчера компания Apple выкатила четвертую по счету бета-версию iOS 11 для iPhone и iPad и мне даже какое-то вступление делать не хочется, потому что там столько всего интересного и сегодня я расскажу тебе о плюс 20... Вот так вот, наверное, будет правильно сделать, интересных и необычных фишках, которые мне удалось найти в iOS 11 Beta 4. Хочешь попробовать запустить Windows на своем iPhone, абсолютно легальный и без вреда для здоровья, или же глянуть обзор на iPhone 7 Plus в цвете Jet Black и определиться, брать этот смартфон или нет? В таком случае, настоятельно советую подписаться на канал Илюхи LP Tech. Ссылка в описании. Первонаперво, Apple, естественно, улучшила производительность и стабильность работы самой прошивки в целом, поскольку на предыдущей бета-версии мой 7 Plus ничтожно и вообще безбожно тормозил, лагал, даже при каких-то стандартных вещах, например, разблокировки устройства или же открытие шторки с виджетами, панели многозадачности и вот этом вот все 5-10. сейчас же мой девайсик работает крайне хорошо чувствует себя на этой прошивке крайне хорошо, поэтому за это вообще Apple стоит хвалить, молодцы продолжать в том же духе. Apple продолжает всячески модернизировать внешний вид своей операционной системы и компания в очередной раз обновила иконки стандартных приложений. На самом деле невооруженным взглядом можно заметить обновленные иконки только у таких стандартных приложений как заметки, напоминания, сафари, контакты, компас, акции, но если лопа в лоб сравнить iOS 11, beta 3, и iOS 11, beta 4, то можно заметить, что визуально изменили почти все иконки начиная с телефона и заканчивая приложением. Погода. В iOS 11 Beta 4 компашка Apple также обновила и определенные опять же нюансы и мелочи в системе, например, такие как логотип сотовых данных в настройках и в центре управления, а также сам значок Wi-Fi стал чуточку жирнее, да и вообще определенные элементы интерфейса в системе стали более миниатюрными, приятными для восприятия, для взаимодействия и так далее и тому подобное. В новой бета-версии для разработчиков был исправлен баг, когда пользователи через шторку управления отключал например Bluetooth или Wi-Fi, а эти самые параметры даже после отключения продолжали отображаться в статус-баре. Теперь же в 4й бета-версии такого бага нет, и это на самом деле как говорится мелочь, а приятно. Косметические изменения коснулись и Control-центра например были добавлены новые анимации при активации режима энергосбережения, а также функции записи экрана. И кстати, в прошлой бета-версии можно было не только выбрать опцию для записи экрана своего яблофона или планшета, ну и также выбрать такой параметр, как начать вещание, который по тем или иным причинам в прошлой бета-версии не работал, в четвертой же бетке его выпилили отовсюду. В контрол-центре была изменена и иконка таймера. Я, честно говоря, не понимаю, почему Apple не сделала это раньше. Видимо, они приберегали это для нас с тобой, для того, чтобы вот так вот обрадовать. И теперь, когда мы запускаем таймер на наших с тобой айфончиках и айпетиках, у нас стрелочка на этом самом таймере начинает движение, и сама по себе иконка изменилась, она стала чуть светлее немножечко пожирнее и слушай ну это реально прикольно продолжаем наши с тобой крестовые походы по control центру и у нас также были видоизменены такие параметры как регулировка яркости и регулировка громкости на устройстве и теперь это все выглядит вот таким образом когда мы например ставим звук на минимум яркость на максимум и так далее и тому подобное в основных настройках на iphone и ipad у airdrop появился собственный отдельный раздел где можно делать и выполнять ровно такие же действия, как и через Control Center, например, отключить эту функцию вовсе, либо же дать доступ для передачи файлов данных только контактам, либо же для вообще всех пользователей, у которых активирована эта функция. В четвертой бета-версии iOS 11 раздел Siri и поиск был обратно переименован на Siri. Продолжаем бороздить с тобой просторы настроек, и в информации об устройстве теперь показывается начальный объем памяти, ровно такой же, как и указан на коробках. Если у тебя iPhone на 128 ГБ, то будет указано 128 если на 64 значит на 64 я даже не знаю как это показать потому что ну вот так вот это уже неприличный жест но короче говоря скажу словами чуточку изменили внешний вид шторки с уведомлениями и она стала сама по себе открываться во первых более плавнее и во вторых выглядеть более чище как то что ли я даже не знаю кстати теперь для того чтобы получить доступ к тому или иному приложению откуда у нас прилетело с тобой уведомление господи сколько я уже рассказал уведомление за прошедшие несколько секунд. Не суть. То устройство запросит нас ввести сканер отпечатка пальцев в Touch ID и будет это все видоизменено до вот такого вот состояния и выглядит такое меню намного лучше нежели чем раньше. Опять же можно получить доступ к таким функциям например как SOS, экстренный вызов и вот это вот всякое такое. Теперь при закрытии абсолютно всех приложений на iPhone из панели многозадачности устройство не будет оставлять пользователя в этом самом меню, а автоматически перебросит его на рабочий стол. Также если в многозадачности не будет вообще никаких то пользователя сразу же будет автоматически устройство перебрасывать на рабочий стол. Если что, это идет как одно нововведение, так что не подумай, что я там прочитался или что-то в этом роде. Опять же, я не понимаю, но ну почему Apple не внедрила эту функцию еще со времен iOS 10? Почему вот только вот сейчас? В общем, в App Store в разделе обновления для того, чтобы нам с тобой было проще отслеживать приложения, которые нам нужно немедленно обновить. Мы можем с тобой не дожидаться загрузки, пока это все произойдет медленно, устройство там само обновит этот список и прочее, прочее мы можем просто взять и как например ту же ленту вконтакте потянуть для обновления и то же самое сделать теперь в этом самом разделе просто тянем сверху вниз у нас обновляется эта самая менюшка и вылезают приложения, которые нам необходимо с тобой обновить если с экрана блокировки на наших с тобой iphone и ipad перейти в шторку с виджетами то теперь в отличие от предыдущей в этой версии прошивки у нас будет с тобой писаться инструкция как мы должны разблокировать свое устройство а именно будет написано слово сочетание нажмите домой для того чтобы разблокировать устройство. После обновления твоего iPhone или iPad iOS 11 Beta 4, и когда ты первый раз зайдешь в такие приложения, как фото, заметки и здоровье, твой девайс покажет тебе некую карточку, что же изменилось после обновления в этих самых приложениях, чтобы ты не запутался, быстрее разобрался с возможностями этих самых стандартных программ, и это на самом деле очень удобно. При вводе какого-либо запроса в поиске Spotlight на наших с тобой iPhone и iPad, в самом низу у э, таких параметров, как поиск в интернете, поиск в сторы и поиск на карте, появились соответствующие иконки. Опять же, для того, чтобы пользователю было намного легче ориентироваться по каким-то определенным параметрам в системе. На наших с тобой яблофонах и яблопланшетах был исправлен пак, который лично меня действительно вот бесил на предыдущей сборке iOS 11. А именно, когда при кропе фотографии, ну, когда ты ее обрезаешь с самого верха, у тебя, помимо обрезки фотографии, происходило и открытие шторки с уведомлениями. И в iOS 11 Beta 4 наконец-то этот пак исправили. И вот это уже, честно говоря, не может не радовать Последнее нововведение, которое мне удалось обнаружить в iOS 11 beta 4 Это исправление бага с переключением Точнее, с автоматическим переключением русской раскладки клавиатуру на английскую. И это, честно говоря, тоже немало бесило меня. Я уже делал видео про странные баги в iOS 11. Можешь, кстати, посмотреть, где-то вот здесь сейчас аннотация появится. В общем, не суть. Но, опять же, эту багу забороли, и это хорошо. Для того, чтобы поставить iOS 11 Beta 4 без регистрации, просто вот так вот, все, что тебе нужно сделать, это перейти по ссылочке из описания к этому ролику в мой паблик во ВКонтакте. Можешь, кстати, еще попутно подписаться. Далее, ты Скачиваешь специальный профиль конфигурации, ссылочку на который я опять же оставил в своем паблике во ВКонтакте, устанавливаешь его на свой iPhone или iPad, после твой девайс сам попросит перезагрузиться, обязательно сделай этого, без этого вообще просто никуда. Далее после того как твой смартфон или планшет включится, заходишь в настройки, основные обновления ПО и тадам, ждешь пока iOS 11 Beta 4 будет грузиться на твое устройство. Все вот так вот просто, никаких удидов, учетных записей разработчика тебе не нужно. Более того, это все просто, быстро, а главное бесплатно. На сегодня это все, не забывай делиться этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. Ну и также не забывай подписываться на канал, ставить лайк и обязательно нажимай на колокольчик для того, чтобы не пропустить самые последние и годные ролики канала Apple Finder. До скорого, пока!